Всем привет! Сегодня я хочу показать на примере одного клипа, на, до какой степени все артисты посвященные, все снимают э, клипы только с, с таким подсмыслом, которые не видят профаноида. Как много этого я не устаю показывать и много чего не успеваю просто. Значит, Лона, Ливан Горозия канал, свежий клип, Лев Валерьяныч, дождь, премьера клипа. Сейчас мы его откроем. Вот этот, этот клип, вроде бы шуточная песня, да, про старика, который на пенсии, на фоне здания он тут, на фоне здания, на фоне церкви, специально на фоне церкви. Давайте разберем этот клип во-первых изумрудный оттенок свитера не знаю уместно ли но вспоминаются изумрудные скрижали во вторых на э, фоне иллюзион иллюзия очки восьмерка путешественник во времени в течение клипа мелькают такие числа мне 23 мне всегда 23 э, я это жизнь я это дождь дождь это жизнь что-то такое прослушайте этот клип 23 это число хромосомы человека в гоплодном наборе дальше 36 помножьте на 2 ему 72 лев валерьяновичу 72 и я не знаю как это получается вот я задалась вопросом 72 это что? Тут я не знаю, как это получается. Я просто подумала. И вот. 72 это гематрия тетра, тетраграмматона. Вот тетрограмматон 72. Дальше. Имя Лев валерьяноч Лев валерьяноч Лев созвездие Льва. В созвездии Льва есть звезда Регул. Она у разных народов в разные эпохи называлась как сердце льва. Называлась так и недавно ее переназвали в Регул, что переводится как маленький принц. И я прищуренно смотрела на эту звезду, а дальше я смотрела фильм 88 -го года, очень интересный фильм посвященного режиссера. И там, когда Спаситель сидит в круге из камней, к нему приходит лев на вопрос, кто-то он, он говорит, говорит, «Я твое сердце». Сердце льва регул. Регул. Если нужно высказать версию, то я высказываю версию, наверное, здесь родился Иисус Христос, может быть. Это лишь моя версия, почему сердце льва. И вот число 72, как гематрия тетраграмматона. И вот дед, у которого изумрудный свитер. 36 помножьте на 2, это поется в, в, в песне. Дальше 72, 72 на фоне иллюзион. Я аккуратно отношусь к ченнелингам, но в одном из ченнелингов тот, кто назвал себя Иисусом Христом, он намекнул на то, что мы находимся в симуляции. Причем словами не сказал, а именно показал как симуляцию. Но сказать словами почему-то не имел права. Иллюзион Лев возможно относится к звезде Регул, в Льва. Валерианыч. Еще есть фильм «Валериан» у Люка Бессона. «Валерианку любят коты». Россия сражается с Гидрой. На Юпитере выгоняли котов, когда снимали кольца. Это мои выводы. Может быть, я ошибаюсь по клипам и фильмам. И получаем картину маслом, про что на самом деле этот клип. к осени». Это отдельная неразгаданная пока что символика. Может говорить о, о галактическом направлении, например, не знаю. Дождь тоже отдельная символика. Восьмерка очки путешественник во времени. Золотой дождь Зевса. 505 на машине. Вспоминается песня «Время и стекло» «505, 505, расставался с тобой я тысячу раз, но опять, но опять, собираюсь на сердце я высечь». Опять сердце. Такой вот клип, на первый взгляд, клип про пенсионера, да? Я хочу лишь показать вот еще иллюзион, насколько много этой темы, в искусстве, насколько ее много, вот часы, насколько она переполняет то есть, нравится кому-то или нет, атланты держат небо на собственных руках. Я, может быть, упрощаю, я для себя пытаюсь понимать, что эта раса организовала ловушку и значимость отдельной личности, которая участвует в текущих событиях, такова, что о нем или касательно его 80-90% всего, что снимает сегодняшняя музыка и кино. Настолько велика значимость. Кстати, если искать по генетике, я не нашла ни животных, ни растений, у которых был бы такой набор хромосом 36-72%. А вот поезжу звуковой еж, соник, уежа 88 хромосон, кстати. Но это будет уже другой разбор. Я думаю по-простому, что то, что происходит с нами, происходит опять 505. Мы находимся, я думаю, все-таки в иллюзии, в симуляции. Это то, что думаю, я. никто не выносит свои выводы, я их... Я рискну предполагать по-простому, потому что хочу понимать, что происходит. И мы находимся действительно в игре. Вопрос, что является задачей игры. Кстати, 50599 это, возможно, число Бога, потому что оно наибольшее двузначное. По крайней мере, один ребенок сказал про число 999, что это число Бога. На, на удивленные взгляды он ответил одно. Оно же наибольшее трехзначное. Так иногда бывает, что дети говорят свою версию раньше, чем родители подумали. В клипе «Церкви, церкви, осень, дождь». Пишите мысли, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч!